Всем привет! С вами Логан. Хочу представить вам свой новый трек ЗОЖ. Думаю, никому надо объяснять, что такое ЗОЖ. Здоровый образ, мать его жизни. Поехали. Это рэп-щерима, Иркутская область, в этих строчках То, что вдыхаешь в себя дым Думаешь ты круче станешь Нет и гибнешь молодым мало молодым, Дыма мало молодым. Что же дальше будет брать Попробуешь наркоты Ты друг любезный Давай остынь Побереги свое здоровье И родных учти Ха, да ладно Это еще полбеды решил еще рожать и своих мелких поднимать Меньше дыма, меньше алкоголя Больше спорта и силы воли Бросайте эту гадость, остыньте Погнали на турник или махнемся на ринг А нашим милым девушкам и роскошным дамам Все, удачи, будьте. Бля, конец за палом. Ну, короче, вот такая тема. Траливали. Всем удачи. Стоп.